Осень наступила, и мы, ютуберы цветоводы-любители, садоводы-любители, начинаем слать друг другу подарочки, приветы. В частности, ко мне прилетел вот такой вот конвертик из Казани от моей милой и очень доброй Медии Талгатовны. это женщина очень мудрая. Улыбчивая, добрая. Вот все мои самые милые эпитеты ей. Она меня не забывает и шлет мне свои любимые томаты. Посмотрите, как она хорошо все это упаковывает. Мне вот так вот упаковано. И видите, как она все это скотчиком приклеила. И опять ко мне прилетело большое количество томатов. Надя Талгад, но любит экспериментировать. Сейчас я вам покажу, что она мне прислала. Все упаковано. Здесь видите, как я сейчас убрала из-под бумажечки. Все в конверте пришло, чтобы не смущало нашу любимую почту. да? Вот таким образом выглядят все эти пакетики. Но Она такой добросовестный человек. Под каждым... В каждом пакетике имеется запись то Какой то томат? Вот тут вот она мне еще астры прислала. Астры. И она пишет, что это пионовидная, красивая, очень красивая астры. Все пакетики вот таким образом я открепила. Видите, как их достаточно много. И буду показывать, что прислала мне Надея алгатовна черный крым томат черный крым она сзади вот на этой маленькой бумажечке пишет мне какой высоты эти сами томаты и какого веса плод. это метр двадцать высотой томат 200-300 грамм томатика. так Поехали дальше, да. Томат называется Малиновка Башкирская, Малиновка Башкирская. Высота полтора метра, без 400-700 грамм. Мюнсинские шары, очень хороший сорт, полтора и 1,7 метров. И до килограмма плод. Минусинские шары, да, я читала об этом, что это очень хороший томат, очень хороший. Надя Талгатовна любит выращивать томаты больших размеров. Они такие мясистые, сладкие. Я на прошлом году посылала, мне очень понравилось. Прям с удовольствием кушать их. Сладенькие такие. Сердцевидный звездный я делала попытки найти фотографии этих томатов ну, в интернете, естественно. Вот звездные нашла, но сердцевидные нет. Сердцевидные звезды не нашла. Это полтора и 1,7 метров высотой растения. 300-700 грамм. 300-700 грамм вот эти томаты. Вот. звезды я нашла, а сердцевидные звезды нет. Я хотела вам показать фотографии какие приложить к этому обзору, но ну, пока вот не нашла я такой. Так что, если я там не буду вставлять в видео вот эти вот э, сами томаты, как они выглядят, значит, я не нашла. Правда, вы какие мне сорта у неё. Козули 136, но в этом году, ей тоже откуда-то прислали, она просто в восторге от этой козули. В каких-то разговорах с ней или там видео ее вы можете посмотреть ее на канале. Она везде говорит, ой, ну козуля, ну козуля это восторг. Это тоже высокий томат, 300-700 грамм. Очень-очень урожайный, очень урожайный, много плодов на кусту. Так что она восторгалась прям вот этими козулей 136. Амана оранжевый. Оранж, амана оранж. Это томат высотой метр двадцать, метр сорок, ну, скажем так, уж не сильно высокий, да? 200-400 грамм высотой. Оранжевые, очень сладкие, она прям их рекомендовала, вот прям самые-самые. Ей что-то понравилось уж очень. Ёшкин кот. Я, признаться, даже не нашла фотографии этого ёшкина кота. Что это такое, будем смотреть. Это... Томат высотой 12 полтора метра высотой 200-500 граммов Вот, Вот обратите внимание, что она любитель таких вот крупноплодных, мясистых и очень э, сладких томатов. Она всегда говорит, ну такой сладкий, ну такой сладкий. Вы зайдите к ней на канал, мне, я вам дам ссылку обязательно в описании, и вы увидите, что ну, у нее ничего плохого нет, у нее все, все самое хорошее. Ну, еще вот один она такой прислала мне томат «Неразлучные сердца». Это f один томат. Очень-очень урожайный, скороспелый томат, крупноплодный. От 200 граммов у него получаются плоды. И очень обильно цветущие, и очень обильно дающие плоды томаты. Ну, вот будем на Надея на посмотрим. Я скажу так, обзор этих томатов и, надо сказать, проверенных томатов, вот проверенных, районированных, это дорого стоит, томаты от производителя. Я живу в средней полосе России, Татарстан. Человек, который уже выращивал эти томаты в средней полосе России, это, ну, в частности Татарстан, может уверенно сказать, что да, эти томаты хорошо районированные и дающие стабильный урожай в нашей полосе. Поэтому, если вы хотите заказать эти томаты, то Надиата Толгатовна вам их пришлет и не очень дорого. И я рекомендую еще посмотреть ее виде, видео предыдущие. Я вот те сорта, которые порекомендовала, а у ней же их очень много. И вы можете из обзоров посмотреть то, что понравилось вам. Пожалуйста, она вышлет, и вы будете довольны тем, что это проверенные сорта, это урожайные сорта. У вас будет стабильный урожай. Будет. Ну, конечно, в этом году, в 2021 был ну, такой год урожайные на томаты, что, ну, мне кажется, даже у самого плохонького садовода, огородника, томатов было изобилие. Поэтому обращайтесь к ней, ссылку на канал я дам мне деталгатовная, она присылает конвертом, и поэтому получается очень недорого там, и пересылка недорого. Я уже прошла много стадий заказов всевозможных, и могу сказать, что вот от производителя, от производителя томаты, они всегда гарантированно, гарантированно дают и хорошие всходы, когда сажаешь их на рассаду сам, изумительно вкусные плоды. И у меня тоже есть видео на эту тему, вы тоже можете посмотреть. Друзья мои, такой мой обзор. Томатов, районированных по Татарстану, я рекомендую на очень большое количество здесь огородников, э, увлеченных женщин именно вот томатами, вот этой культурой. Пожалуйста, заказывайте Надиата Алгатовна с удовольствием. Вам все это вышлет. И будут все счастливы. Если вы ей скажете добрые слова в ее адрес, то, поверьте, человек, который этим занимается, он будет только рад услышать, что его томаты самые лучшие. По традиции я всем желаю здоровья и мир вашему дому, друзья мои.